2 марта 2022 года H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, компания объявила, что решила начать процесс закрытия бизнеса в стране. Но ущерб оказался настолько большим, что организация решила временно открыть офлайн-магазины для продажи оставшихся в России товаров. Накануне стало известно, что ритейлер внес предоплату за аренду торговых площадей почти на год вперед за свой флагманский магазин Галерея «Актер» в центре Москвы и согласился в Выплатить многочисленные штрафы владельцу торгового центра «Колумбус». Общая сумма выплат составила около 400 миллионов рублей. У меня братья младшие есть, они там одевались. Там дешевые, хорошие вещи были. Ну, то есть, в смысле, по качеству хорошие, хотя дешевые. Я одевалась как-то как по привычке в «Заре», «Чендем» и так далее. Но когда они ушли, мне кажется, вот именно мас-маркет он подсуетился, и вот шоу-румы и так далее. А, я думаю, что это позитивно отразится на мысли… В плане промышленности и в будущем нам будет легче выбирать и так далее мы не будем зависеть. Сначала я, конечно, расстроился, потому что когда выбора меньше, это всегда не очень здорово. Но с прошествием времени можно убедиться, что в принципе ассортимент есть, есть из чего выбирать, поэтому ну, одевать просто в немного других магазинах. Я стала дольше ходить по магазинам искать вообще что себе, что одеть что купить, потому что ну, там, где я одевалась, одежда мне подходила, а тут я смотрю и уже долго, тщательно выбираю, потому что выбора стало намного меньше. И трудно что-то найти, чтобы подошло именно тебе. 28 июля стало известно, что шведская сеть H&M выставила бизнес в России на продажу. Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на примерно 170 магазинов и товарные запасы стоимостью 210 миллионов долларов. Предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ритейлеры. В частности, Melon Fashion Group и группа Sportmaster. Компания надеется найти покупателя на российскую часть бизнеса или ждет, когда появится схема позволяющая остаться в стране. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.